Всем привет, вы на канале Даниэль Монакс и без причины я пропал на 10 месяцев со своего YouTube канала. Сегодня же у меня появился повод вернуться. Как вы знаете из моих соцсетей я веду Инстаграм, ТикТок. все ссылки будут в описании. Вчера у меня был день рождения 29 апреля. Сегодня 30 апреля, время 12.30. Малая часть подарков уже у меня, ну или я знаю о них. Сейчас я буду вам показывать подарки. Также, если подарки придут позже, на днях там или на следующей неделе, я обязательно смонтирую, добавлю их сюда. Так что смотрите до конца. А перед началом давайте посмотрим, что изменилось на моем рабочем столе. Во-первых, можете посмотреть, я сделал кастом PlayStation, Сказ. И с другой стороны печенька Supreme. Вот, вот тут будет вот фотка. Дальше у меня появился Кентик. Его зовут тоже Денчик. Вот. Кактус. Теперь у меня стоит вот такой вот конструктор. Лего. Мотоцикл. Он у меня был еще с детства. Мы его собирали с моим старшим братом. Я его нашел, и сегодня он стоит вот здесь. Так, давайте приступим. Первый мой подарок, это были, конечно же, поздравления. Ровно в 12 часов ночи меня поздравили... Бабушка, дедушка, также друзья поздравили. Поздравления я показывать не буду, потому что там очень много поздравлений. Вчера пришел со школы в 9 вечера после тренировки. Открываю телефон, у меня телефон забит. 500 уведомлений, WhatsApp, Instagram, вк, там все соцсети. Ну, это был просто шок. А теперь, думаю, давайте, да, приступим к подаркам. Первый подарок будет от моего родного младшего брата. И это была майка и сладости. Сладости я, конечно, съел, а майку сейчас вам покажу. Вот такая маечка размера М. Еще у меня на компьютере появились наклеечки. Оцените в комментариях от 1 до 10. Давайте теперь приступим. Вот такой пакетик от All Stars. Так, вот она маечка. Мне очень понравилась. Красивый, классический, стильный принт. Nike с бургером. На рукаве вышивка. Изначально я подумал, что это коллаборация с Burger King. Но, как я понял, это от Nike самодельная, как рисунок, эскиз. Очень понравилась майка. В конце ролика я ее примерю, обязательно вам покажу, вместе с другими подарками. Теперь давайте рассмотрим другие подарки. Второй подарок идет от моего одноклассника, и это кроссовки. Кроссовки он заказал мне со StockX, x это сайт американский, и на данный момент они находятся в пути, приблизительно приедут 11 мая. Я обязательно вам их покажу в этом же видео, вы все увидите. Вот это Форсы, коллаборация Supreme, вот так они выглядят. Обязательно вам их в реальной жизни покажу. Очень спасибо моему однокласснику. Большое спасибо, потому что кроссовки стоят таких приличных денег. И думаю, для одноклассника это очень хороший подарок. Это мой лучший друг. Мы с ним познакомились в прошлом году, как я перешел в новую школу. И с тех пор мы до сих пор вот дружим, общаемся. Уже почти как братья даже, можно сказать. А теперь переходим к следующему подарку. подарок от моих родителей. Это кроссовки. И они уже у меня, сейчас я вам их покажу. Итак, на обзоре у нас еще одна пара кроссовок. Об этой паре я мечтал очень давно, родители об этом узнали. И сразу же мне их заказали на день рождения. Я очень благодарен, спасибо большое. Это 700 е изики, третьей версии. Давайте рассмотрим. Расцветка АЗАЭЛ. Правильно или нет, я сказал, извините. Вот так они выглядят. Но я в них уже ходил, конечно. Очень понравились. Давно о них мечтал. Обалденные кроссовки сочетаются со всем, что пожелаешь надеть. Вот такой вот приятной белой расцветки. И на этом подарки от родителей не закончились. Второй подарок сейчас тоже едет. И будет он приблизительно 11 мая. Я его обязательно вам покажу. А сейчас давайте рассмотрим, что это и где это было заказано. Следующий подарок – это шорты, которые я тоже очень давно хотел. Сейчас 2019 года, когда мы первый раз были в Дубае, я увидел их в магазине. Захотел, и вот на это день рождения они будут у меня. 11 мая они тоже придут. Только заказаны они были не с сайта StockX, а тоже с американского сайта Goat. Вот они выглядят. Коллаборация Трэвис Скотта и Макдональдс. Как по мне, это лучшие шорты. Буду их носить с удовольствием каждый день. Если кто не знал, размер шорт. Маек у меня L. Кроссовки 10 US. Американский размер. На всякий случай. Спасибо большое моим родителям за все за все эти 14 лет, которые меня воспитывали, мы прожили вместе, за все подарки, за то, что сделали из меня такого хорошего человека, за то, что я сейчас живу на этом свете и благодарен за все. Теперь переходим к следующим подаркам. На очереди идет подарок от моего двоюродного брата, майка Palm Angels, вот в таком мешочке. Вот эти мешочки я коллекционирую, у меня есть много также я коллекционирую пакеты, например, со стадиона Camp nou в Барселоне, с Бурч халифы Так, давайте посмотрим. На лицевой стороне написано Palm, на спине написано Angels. Palm Angels. Вот так, майк идет Oversize, размер M. В конце ролика я обязательно ее примерю и вам покажу. Поэтому смотрите до конца, чтобы увидеть все мои вещи, новые, которые подарили мне на день рождения. Теперь у нас идет подарок от моей бабушки. Сейчас я вам покажу. Подарок от моей бабушки. Вот такой вот большой сладкий бокс. Давайте вам вот так вот покажу. Чокопай, Милка, ММДемс, Твикс, Несквик, Сникерс. Ну, очень много моих любимых сладостей. Буду ходить с ними в школу, кушать их на перемене. Большое спасибо бабушке. Теперь у нас следующий подарок. Еще раз всем привет! На дворе 5 мая, четверг, уже вечер, 19.42. Подлетел еще один подарок от моего друга. В школе он очень любит кроссовки, street style, он Sneakerhead. Если не знаете, что такое Sneakerhead, то можно посмотреть в интернете. И подлетел очень хороший подарок. Я, честно, сам удивился. Давайте я вам покажу. Это эксклюзивная пара, которая в моем городе в одном экземпляре. Сейчас она у меня на руках. Вот. Это. Подождите. Все. Это модель Бейбста в расцветке The Flash с коллаборацией DC Comics. Вот такие. Эксклюзивчик, конечно. Давайте сейчас посмотрим на Гоуте и на Сток x На Гоуте есть они только в одном размере, это 9 US. И стоят они 2000 долларов. Но это прям хорошие такие кроссовки эксклюзивные. Даже на сайте стоковом нету их в продаже, там только одни размеры. И на 100 x есть в размере 10 US стоимостью. В 2100 долларов. Как раз-таки это идет размер US, но они маломерят. Сейчас, сейчас я покажу их на ноге. И вот, вот бирка 10 US, стелька 28 сантиметров. Сейчас покажу на ноге. И на этом подарки уже закончились. Вот на днях придут ко мне Форсы Supreme и мои шорты. Я вам обязательно их покажу, так что ну, уже переходим к примерке. 13 мая приехали кроссовки от Одноклассника Force и Суприм. Ну, они приехали в школе, я их, конечно, поносил, уже чуть-чуть, видите, запачкал. Вот в комплекте шла вот такая вот наклеечка от Supreme, Дополнительные шнурки уже зашнуровал. половиной US, чуть-чуть на вырос. Вот. Вот так они выглядят. И шорты тоже приехали. Сейчас покажу уже сразу на примерке. Так, вот на примерке сейчас шорты от родителей подарок. как сжать Макдональдс. Они идут как пляжные, офигенные, супер. Форсу Суприм. Надо сделать вот это. Все. И также сейчас майка от моего двоюродного брата. Павел Менджелс. вот. Сзади. Поехали дальше. У нас теперь изики 700 и майка от родного брата. Вот идут 700 изики третьей версии. 10 us Шорты те же. Обалденные. Буду в них ходить теперь. И вот майка Nike, которую я вам показывал. Вот есть такой логотип. Давайте поближе. Вот вышивка Nike Burger. Сзади там белая майка. Вот. Теперь у нас кроссовки красные. Сейчас я вам их покажу. Показываю вам, как они выглядят. Вот так они сидят на ноге. Это 10US. Это мой американский размер. Но это бейпсы. Они маломерят. И из-за этого они, кажется, чуть... Ты что делать будешь? Кажутся чуть-чуть малы. Вот так выглядят на ноге. Как по мне, очень красиво. Сзади нарисован флэш. Ну, кайф. Оцените в комментариях. Эксклюзив. На этом все. Спасибо за просмотр ролика. Хочу также сказать спасибо всем, кто подарил мне подарки на день рождения. Поздравил меня и был вместе со мной в этот день. 13 мая. Я снимала снимал этот ролик 14 дней. И вот, наконец-то, я его снял. 15-16 мая вы увидите его у меня на YouTube-канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.